Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Чехословацкий танк 10 уровня ВЗ-55. Карта Энск. Игрок ЕМП. Ну тут прям в, как в сказку попал. На таком танке, к восьмым уровнем <laughs> на десятках вообще происходит это не так часто, как хотелось бы. Два выстрела, ну. Хотя бы есть одно пробитие, и в ответ тайп-5 не пробивает. Но это уже не знаю, что это был. За выстрел, да, там. Пробить, конечно, было шансов мало. Сейчас что-то вообще я не заметил даже, куда снаряд там попал. Ну ладно, главное. Слышно, броня не пробита. Значит, ну, в танк противника снаряд все-таки попал. Ну, второй выстрел, мне кажется, уже был так чисто. Лишь бы уйти на КД. Там было понятно, что пробивать некуда. Счет пока что 0-0 крайне странно, учитывая размеры карты. И... Последним снарядом, мало того, что Type 5 был уничтожен, еще и <с> подрывом боеукладки. Там, там по-моему, и так прочность у него был на один выстрел. Вот гораздо приятнее, да, когда такие танки удается уничтожить. Когда у них прочности побольше вот таким вот способом. Еще 2-1. Ну, правый фланг здесь противники в принципе бросили, было не так много. Там он еще Скорпион в углу где-то, возможно, сидит, которого ВЗ и решил поискать, дабы он в тылу не оставался, а то будет так безнаказанно потом настреливать. Готов. Второй уничтоженный. Счет 4-2. А на левом фланге все происходит с точностью, да наоборот. Там как раз противники прорвались. Счет равный 4-4. 5-4. Счет опять становится равным. 6-6. Что тут? <с> Ёлка застряла. Ну, по пути еще и помог малышу здесь ВЗ-55. Не получается попасть. Второй снаряд находится свою цель. Урон переваливает за 3000 Перезарядка барабана. Смотрите, да золотые снаряды-то заканчиваются. Осталось всего 4 штуки. Счет равный 8-8. По-моему, сейчас будет третий уничтоженный. Да, отправляется Лева в ангар. Счет. Команда уже в который раз выходит вперед. Казалось бы, вроде, да. Идем к победе. Нет, минус еще один союзник. Счет равный 9-9. 4000 с лишним урона нанесенного и пока что практически не единый царапин на ВЗ-55 сохраняет полный запас прочности. Счет 9-11. 9-12. Удрился там Т-57 выцелить. Ну не знаю, чего он там ждет. Езжают, а барабан прочности хватает. Ну, конечно, он не знал о том, что ВЗ-55 на перезарядке. Зато теперь наоборот, да? Нет, один снаряд у него еще оставался. Теперь кто быстрее перезарядится? Ну, по-хорошему, ВЗ-55, я думаю, перезаряжается быстрее, чем Т-57. спешил в з 55 первым снарядом неудачно, Но на то он и барабан, есть второй снаряд как подстраховочный со второй попытки уничтожен четвертый противник счет 10-13, да вот так весь бой в принципе был равный примерно непонятно было кто побеждает, да там и по прочности и по уничтоженным танкам а под конец вот так все союзники послевались. И ВЗ остается в одиночку против пятерых противников. Вот 268-й. Летел на всех порах, да, Что-то там пытался, не знаю, отчебучить. В итоге тоже никаких проблем ВЗ не составило с ним разобраться. Это уже пятый уничтоженный счет 11-14, еще 4 противника. В который раз уже вот так Первый выстрел неудачный, второй Ну тут и второй неудачный Там еще сзади ЕВР Ну что вот сейчас Т-44 Ну что же, не знаем, что два снаряда в барабане Танк сделал два выстрела Все, ушел на долгое КД Там 20 с лишним секунд Нет, он ныкается там за домом Уже мог бы спокойно Как минимум Пару ну, снарядов там как-нибудь пробить да, вообще, выстрелов-то гораздо больше успел бы сделать. Нет, вот... Непонятно. Ну вот здесь опасный приехал, конечно, т 95 С ним могут возникнуть определенные проблемы. Еще один противник уничтожен. Ну что ж, теперь Догнать, не отпустить этого ЕБР. -а. Один разок все-таки ЕБР умудрился пробить и пытался. Пытался слинять, но не успел. По-моему, он там по -моему, во что-то врезался. Ну что ж. Самый сложный выкатывается Т-95. Успеет ВЗ. Успевает откатиться за здание. Теперь бы развернуться и. Ну тут пробовать можно гуслить, в принципе. Одно пробитие ВЗ переживет. А, ну так и решил рискнуть ВЗ55. Выезжает. Ну что, нагуслю, на Гуслю. Или хочет все-таки заехать с борта, крутить сейчас, будет Неприятность сбита гусеница но повезло, что ремка не на КД. Или все, все пропало бы. Одно пробитие есть, второе пробитие есть. Ну, теперь дожить до перезарядки. В принципе, Т-95-му только одно может спасти. Это поджаться к зданию где-то и пытаться развернуться. Да, вот тут могло быть опасно, конечно, сейчас Тараном. 199 единиц урона получает ВЗ, но все-таки доводит этот бой до победного конца. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи до новых встреч. Пока-пока.